На площади возле вокзала лежало небритое тело, Не рявкало и не визжало, А в небо смотрело смело. Пусть мимо проходят люди, пусть рядом стоят и взирают, А тело уже не убудят, Ведь мертвые не возражают. Вокзал провонял помойкой, похмельем и клофелином. Неважно народа, сколько здесь упадет и сгинет, Все так же гремят составы. Спешат пассажиры резво, мёртвый, смотрят устало и наконец-то резво.